Вообще мне надо до вас сегодня довести то, что вы не лечите только одно. Диабет, или там печень, или там сердце, или поджелудочную железу. У нас трехмерное измерение, и клетка, и белок, который ее делает, чистит, организует, чинит, он тоже на размерных трехмерной как бы, единице он работает, существует. Мы и в это посмотрим. Немножко еще. Вот эту мысль, осязайте, что сложность человеческого организма определяется ее мельчайшими частями. Но у нас их настолько много. Это вы все можете, в слайд мы про хоматин говорили. Но еще ДНК человека или молекула общая молекула ДНК, в ней примерно 3,1 миллиард пар вот этих кружков нуклеидных оснований. Подумайте, это всего лишь одна клетка. Все это должно работать, все это должно работать на информации, что это значит. Это эмбрион трехдневный. Вдумайтесь, что только 16 клеток надо было нужно Богу, чтобы этот эмбрион создать. Но мы все начались из одной клетки. У меня в зале сидел один физик и сказал, что невозможно понять то, что я говорю. Неужели все клетки одинаковые? Неужели создание, я говорю, да, все, все одинаковое. Поймите, система работает однообразно. Мы созданы из одной клетки, и вот они размножались, вот они идут, 75 триллионов, ну как хотите. И все это человек. И в каждой космическое множество мельчайших, мельчайших частичек, частиц. Все потерянные клетки как бы должны заменить? Вы сегодня получили статью. Я знаю, что люди не хотят в это всегда верить, не хотят всегда это принять, потому что как бы сопротивляется твое «я». Неужели это так? Но то, что мы сегодня можем познать, то, что мы сегодня как бы видим, это дала возможность только после 70-х после электронного микроскопа. Ничего мы по биохимии того не знали, что знаем сейчас. Или молекулярной биологии. Что мы видим? Ученые определили нередуцируемую сложность, я вам об этом немножко расскажу. Всех молекулярных механизмов. Если вы это примете, если вы это поймете, то все, что до сих пор я ходила и в Тартусский университет, то, что в институте биологии, и биологическая кафедра и и врачи учат о создании, о эволюции. Это неправда. Это было 20 лет назад. Сейчас это все изменилось. Что это значит? Вот это для нас важно. Что значит нередуцируемая сложность? Я покажу вам ученого, который ее определил. Это значит, что все компоненты работающих механизмов, что в вас вложены, должны быть в порядке, чтобы весь ваш организм работал. И если у вас хоть что-то, не в порядке, но вы не можете даже определить, где это, как это, но мы можем познать, почему. Закон этот нередуцируемой сложности опроверг а закон естественного отбора, основанный на теории Дарвина. Это Майкл Бихи, фантастический ученый. Он создал и впервые сказал вот эту ничлимую сложность. Мне три перевода дается, нередуцированная, неупрощаемая, нечленимая. Я это слово по-русски не очень осязаю, но на английском она более понятна Irreducible complexity. Но я понимаю, пишет БиХИ, что простую систему, составленную из нескольких хорошо подходящих друг к другу, взаимодействующих частей, которые вносят вклад в функционирование этой системы, и где отсутствие любой частей приведет всю систему в состояние, полной неработоспособности. Такие сложные структуры, если я вам сегодня покажу белок, Сложное надо будет сделать простым. Если вы только всматриваться будете в нее, то вы поймете, что белок и цепи белка, они никогда не могут сами по себе соединяться и не соединяться. В эти структурные единицы. Для этого нужен генетический код. Для этого нужен знание, разум, уже определенность. Оно никак не может образоваться по случаю. Ваши заболевания настолько связаны с неправильным белком, что мне просто... Вот, вот если вы сегодня это примете и поймете, вы будете чемпионами. Вам будет легче жить. Вы, вы просто поймете, зачем вы это делаете. И вы можете любого ученого, врача, генетика, я не знаю, кого оспорить. Это американский биохимик, профессор биохимии в Лихайском университете Пенсильвания, США. Он первый определил эту теорию, и 10 лет назад была большая конференция, где около 10 или 20 их собрались из всего мира, и они вот эту нередуцируемую сложность как бы признали. Он ввел в науку понятие «irreducible complexity» Майкл Бихи. Поиски органической жизни и обозрение ее сложности, эти поиски постоянны, привели современных микробиологов к осознанию того факта, что вся нужная информация живого механизма, она закодирована внутри этого механизма. Кто может ее туда вложить? Если бы этого не было, вот брак – в этой информации создает брак в да? развития человека, в сознании, понимании. Если этого кода правильного не установить, все, вы не получите хороший результат. Существует система передачи информации, и в этом мы только лишь вошли в детские, ну в детский образ. Мы так мало знаем. Мы только начинаем вот этот сигнал изучать. Система настолько сложна, что недоступна для стопроцентного человеческим разумом понимания. И если человек говорит, что он это понимает, это неверно, это невозможно. Вот я вам хочу показать образ бактериального жгутика. Это в бактерии головного мозга, это настолько микроскопическое. Он прикрепленный к двигателю нервных импульсов, без этого бактериального жгутика нервный импульс не идет дальше. Строение этой структуры, посмотрите что, пропеллер, крюк, ведущий вал и двигатель. Что это такое? Это строение напоминает переносной лодочный мотор, не правда ли? Значит, даже лодочный мотор мы тоже не смогли как бы открыть или изобрести. Если вы смотрите на все эти части, Явно это сконструировано, значит, есть и конструктор. Наивно думать, что мы будем миллион лет ждать, и это будет само по себе образоваться. Сам двигательный нерв, вот он такой маленький, обеспечивает передвижение бактерий в жидкой среде. Что значит жидкая среда? Это значит, если вы пьете мало, если у вас неустойчивый организм, и у вас гомеостаз не работает, у вас нет жидкости. Тут тоже вода. Все надо соединить в своем сознании. У жутикового двигателя трехмерная структура. И здесь трехмерная структура. У белка трехмерная структура. Есть и одна из систем. Перестает работать. Вся система приостановится. Может человек это починить? Возможно это вообще найти? Может кто-то вникнуть? Я смотрела нейрохирургические операции своими друзьями говорила, они сказали, мозг выглядит, извините меня, как серая, ну, как студия или желе. И иногда, когда смотришь эту операцию, кажется, что же будет, если все это прооперируется, будет ли человек потом вообще мыслить? Страшно смотреть на это. Сейчас я показываю вам профессора биологии Дин Кеннин. Это последняя стена, которой... В своей биохимической предопределенности книги еще студенты обучали корень ошибочной теории о эволюции. Любую такую систему можно построить лишь тогда, когда имеются все компоненты. Кто знает, какие они нужны, этого может достичь только разум. Ложная теория о высшем разуме, о а генетике, о а энергетике, инь-ян все эти теории. Лукавый создал для этого, чтобы люди не видели Бога. Если мы говорим разум, разум может быть у личности. Разум определяет мудрость, знание, жизнь, любовь, не только энергию. Энергия само по себе в человеке не существует, все это руками. Энергия в клетке, она создается, но я, это сигнал жизни, и это исходит. То, что мы сегодня в этом зале, это доказательство, что Бог есть. Мы живы, мы встали сегодня, мы получили заряд. Университет Сан-Франциско, ну, он был самый-самый-самый именитый в этой области, но сейчас все изменилось. Последняя, как бы сказать, стена пала. И эта поддержка в области молекулярной биологии и генетики, они потеряли ее. Мне очень нравится эта мысль. Когда я ее нашла, читала э, «Историю жизни» Томаса Эдисона. Это начало, 19 начало 20 века. Известный американский изобретатель, вы, наверное, все знаете, предприниматель Томас Эдисон. Посмотрите, что он пишет. и писал тогда. Это то, что мы делаем сейчас. Врачи будущего не дают лекарств. Они заставят своих пациентов интересоваться строением своего тела. И жизневажных органов, диетой и заботой о предотвращении причин болезни. Не лучше что-то предотвратить, чем потом стараться что-то вылечить. Я была в восьмом классе. Я давала экзамен, вот поэтому. И получила двойку, потому что я сказала, что это невозможно. И мой мозг не может это принять. Изучение микро- и макроструктур привело в 70-е годы к общей теории разумного замысла, которая опровергла 150 лет существующую теорию Чарльза Дарвина о естественном отборе и процессе эволюции. Почему это сегодня выбрали для вас, чтобы вы как бы эти познания получили, иначе белок не понять. Все начинается с фундамента. Что сам Час Дарвин писал, если станет возможным доказать существование сложного организма, что сейчас доказано, который не мог быть бы создан многочисленными последовательными, незначительными изменениями, то он сам пишет, его теория потерпит полную неудачу, что и есть так. Это снимок китайской станции межпланетарной. У всех они в виде такой ракетной пули. Только у китайцев она такая. Мы живем в веке информатики. Очень много. И все это надо как бы сравнить, понять. Поэтому нам необходимо получить самую лучшую, новейшую информацию. Вы согласны? Она нам необходима. Которая владеет человеческим разум вообще. Благодаря этим научным исследователям, поискам, которые мы сейчас имеем. Но истинная наука всегда в гармонии с книгой истины. Когда я начала это все изучать, мне было так тяжело, и я встала на колени и попросила, что поскольку я не знаю, что есть что, надо так глубоко копать, надо столько много изучить, что человеку это просто невозможно. И я сделала договор с Богом, что если какая-то теория не будет согласна с источником истины, я, я изучала историю, я изучала физику, я изучала генетику, биохимию, я изучала Библию, я изучала медицину, я изучала все. И все у меня было подряд и рядом, чтобы находить сходство. И я попросила Бога, чтобы Он закрыл мой разум, не дал этот сигнал, когда что-то идет неправильно. И вы знаете, это так и было. Приходились сомнительные. Вы сейчас... Должны радоваться. Вы приехали в наш санаторий, когда пройден очень длинный путь. Путь спотыкания, путь поисков. Путь, может быть, даже когда только начиналось, и понимание было такое еще первичное. Ну что дальше, тем больше это как бы становится ясным, более ясным, понятным и конкретным. Вот микробиологи мировой известности, все, которые сейчас в основание этой лекции вошли. Для этого на всей их книги, это целый миллионный материал. Дин Кенниан, университет Сан-Франциско. Стив Мейер, доктор естественных наук, философ, очень интересный человек. Пол Нельсон, доктор биологии. Это Майкл Бихи, который теорию мы сейчас изучали, биохимии. Филипп Джонсон из Кембриджского университета. Очень, ну как бы, ученые, которые слушают. Джонатан Уэлс. Автор книги «Иконы эволюции». Может быть, кто-то читал. Довольно-таки популярная книга. Мы пойдем теперь в новое начало. Что предлагается нам сегодня? Лекции программы «Новое начало» они познавательны. Никто вас не принуждает ни к чему. Не, не, не чувствуйте это так. Они предлагают слушателями всем нам принять, что вам поможет. То, что вы понимаете, что вам поможет, что вы желаете сделать. И пусть они будут для вас как один учебный опыт. Человек может всегда... Он имеет свободу выбора. Знание истины всегда способно расснеять тьму, незнание. Очень часто мы ошибаемся лишь поэтому, что мы не ведаем, мы не знаем. Мы начинаем следующий этап наших размышлений, и мы будем искать...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 Никакой самоорганизации, какие-либо биологические соединения, они предопределены. Необходимость генетической информации для строения белка очевидна. Информация с существующей системой передачи информации закодирована внутри живого механизма каждого. Все говорит о разумном замысле о творения великом Творце. Это невозможно по-другому сделать. Конструктор, архитектор.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 И в кровь идет больше количества, и легче его добывать. Это тоже надо учесть. Пойдем дальше. Мы посмотрим в композиции аминокислот в основных пищевых группах, чтобы вы не боялись. Лизин. Лизин – такая аминокислота, которая находится на границе. Но в трудных странах, там Африка, бедные страны, Бразилия, где мало пищи белковой, они всегда как бы изучают лизина, сколько его. Конечно, вы видите, что в животном происхождении, скажем, возьмем эту первую цифру, 80,3 плюс-минус, плюс, там 7. Если вы будете только зерновые, только хлеб есть, у вас будет недостаток. А думайте шире, думайте, как вы питаетесь же группами, вы же не едите целыми днями один хлеб. Давайте соединим бобовое. Возьмем здесь 70 плюс 30, мы уже получаем больше, видите? Мы уже получаем резина больше, чем в животном происхождении. Плюс здесь не будет уходить проблема, что нам надо азот и серу выдвигать из организма. Орехи, семена 43,5. Фрукты, овощи. Посмотрите, люди думают, что фрукты, овощи это только лишь... Да, Ну, то есть, как это, углеводы, да? Посмотрите, сколько там аминокислот. Лизина. Почти 50, даже больше может быть. Теперь вы понимаете, я сделаю такой вариант. Вот нету животного происхождения. А вы нормально кушаете всеми группами. Зерновые, бобовые, орехи, фрукты. Посмотрите, сколько вы получаете нужную для вас аминокислоту.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 и они хотели узнать, почему у этих баранов ноги стали такие не на... кривыми, не носили себя, и в общем они сделали эксперимент. Было им всем 100, плюс-минус 20 дней, вес примерно 28, плюс-минус 3 килограмма. 5 групп, 12% белка, это основная диета растительная, 15% белка основная, плюс 3% животное.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 Белковая, другая, плохопрохой белок животный начинались искривления. Это вот последний. Он не держался на ногах. Ноги как тучные. Ноги не стояли, его тащили пять студентов. этого Валтефайта. видите, что случилось? И это реальность. Вот искривление. Чем больше белка животного, тем больше искривления. Вот они.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 Связано с уровнем жира в пищи, плохого жира. Но я советую вам посмотреть про жиры лекцию. Она сложная, но она очень интересная. Будем теперь создавать для вас добро, хорошую вашу костную массу. Что вы первое должны делать? Силовые упражнения, то, что вам нравится. Я включала у меня такой, когда у меня со спиной, сделала 100 упражнений утром.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 Наконец, наш Небесный Отец готов благословить всех, кто желает делать усилия, чтобы жить здоровым образом жизни. Безусловно, сначала это будет трудно, потому что привычки иные. Но почему бы мы не могли просить у Него мудрости и помощи для осуществления необходимых изменений? Для этого, чтобы Исаия 58.11 58, стало вашим достоянием чтобы эта истина в вас воплотилась. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И будешь, как напо... напоенный водой и как источник, которого годы... воды никогда не иссякают. Воды не иссякают, а годы все прибавляются. И вы будете сильными. Ну что я вам желаю? Выиграть этот матч. Победите. Скажите, что вы это сделаете, что вы решите победить. Все зависит все-таки от выбора человека, как вы видите. Сложное стало конкретным. Вы получили, что вы желали, ваш белок. Понятно все? Практически это не так сложно. Хотя структура кажется очень сложной, и очень далеко идет эта причина. Мне очень хочется, чтобы вы, ну как бы, когда мы попрощаемся с вами, чтобы вы не теряли этот свет, чтобы вы не боялись. Но иногда люди стараются и стесняются, когда кто-то начинает, который не понимает вообще тему, начинает его стыдить или что-то говорить когда меня тоже и дети, и родня моя, и вообще сказали, и мама моя сказала, что я совсем сошла с ума. Но потом перед смертью все было наоборот. сказала, да, Тестер нашла что-то такое, что не всегда ясно и видно. Будем прощаться? Я когда-то наткнулась, я много читаю стихотворений, иногда и сама пишу их. Но это было переделано с одной, даже не помню, клочок бумаги. Бог дал его переделать на лад нашей нашей встречи. Скажу с тоской беззвучным шепотом, когда настанет час уйти. Я полюбила вас любовью Господа Я отпускаю вас безропотно. Защиты Божией вам всем в пути. Пусть сохраняет небо синее вас всех от боли и нужды. От испытаний непосильных, от слез бессильных, от вражды. Скажу с тоской беззвучным шепотом, прощайте все. И будьте вы всегда хранимы любовью, жить в радости без слез и ропота, пусть будет вашей вечной судьбой. И может быть тогда мы когда-нибудь с вами встретимся. Аминь.